Здравствуйте, с вами Погачева Наталья. Как привнести в свою карту недостающий элемент? Меня об этом спрашивают практически на каждом вебинаре. То есть даже человек, который первый раз видит свою карту, он сразу может увидеть, что не хватает какого-то элемента, не хватает дерева или металла или воды, и обязательно человек будет спрашивать, а что делать? Как привнести этот элемент в карту? мы уже много писали, у нас э, на сайте npugacheva.com есть статьи, в которых э, на разные тематики, в которых мы э, очень часто, в общем-то, описываем, и что нужно делать. У нас есть, э, я очень часто пишу про это в своих постах в социальных сетях но вопросы не заканчиваются поэтому я решила создать специально для вас серию видео где я собственно говоря и буду вам рассказывать что нужно сделать для того чтобы привнести тот элемент которого не хватает в вашей карте в вашей карте или возможно в карте там, не знаю вашего ребенка вашего мужа и вас это беспокоит вы видите что на его жизни как-то отражается и как-то явно не хватает этого элемента Постоянно задают вопросы на всех вебинарах и просто приходят вопросы часто на почту в соцсети что делать если какого-то элемента в нашей карте нет все, кто изучает или только знакомится с древней, удивительной китайской наукой метафизикой, знают, что нас окружает природа и нас окружает пять элементов – дерево, огонь, земля, металл и вода. Человек является частью природы. В момент своего рождения он наполняется определенным набором энергии, соответствующим этим пяти элементам. Влияние этих пяти элементов – Запечатлено, запечатлено в карте рождения, знаете, как такой отпечаток оставляет. И э, мы читаем 8 иероглифов, то есть 2 иероглифа у нас в столпе года, 2 в столпе месяца, 2 в столпе дня и 2 в столпе часа. Итого 8 открытых иероглифов. Природа всегда стремится к балансу. И для того, чтобы все пять элементов присутствовали в карте Бадзи. если будут они присутствовать в карте Бадзи, у нас будет более гармоничная жизнь. Именно в открытых восьми иероглифов. То есть, конечно, у нас могут быть скрытые, но скрытые не всегда проявленные элементы. Ну, если уж, конечно, вообще никакого нету, то пусть хотя бы вскрытых будет. Конечно, это лучше, чем вообще отсутствие какого-либо элемента в карте. Но предпочтительно, чтобы элементы были в, открытой, э, в открытых вот этих восьми иероглифов. Вот, собственно говоря, про эти восемь иероглифов я и говорю в столпах судьбы. Для того, чтобы понять, все ли 5 энергии есть в вашей карте, надо ее построить. Для этого нужно перейти на наш сайт ком в раздел калькулятор бадзи. Введите свои данные рождения, у вас получится ваша карта бадзи. И, собственно говоря, вы сможете посмотреть эти восемь иероглифов и определить их. Можно даже просто определить. По цвету присутствуют ли они в карте. В данном примере на слайде э, смотрим э, дерево. У нас есть да, вот зеленый э, зеленые, э, зеленые иероглиф – это дерево, красный – это огонь, коричневый – это земля, э, серенький – вот такие металл, и синий – это вода. То есть даже в калькуляторе уже будет понятно, все ли иероглифы есть. Вот здесь мы, например, видим все пять элементов в карте очень часто в карте бадзе может отсутствовать какой-либо иероглиф например вот на нашем слайде пример номер один да, пример номер один вы видите что среди восьми иероглифов нет зеленого цвета отсутствует зеленый то есть нет элемента дерева значит этот элемент у человека отсутствует в карте в примере номер два вот карта номер два вы не найдете красного элемента да? то есть нет огня в примере номер три если вы присмотритесь не будет коричневого то есть не будет земли в примере 4 отсутствует металл а в пятой карте вы не найдете синих элементов элементов воды конечно отсутствие какого-либо элемента, элемента в карте воды откладывает определенный отпечаток на жизнь человека на его характер на его действия у нас как бы образуется дырочка в карте и вот например если у вас нет воды то энергия будет не плавно течь по кругу она будет Сначала она будет течь по кругу, потом будет доходить до элемента, ну, вот, например, здесь до металла, и перепрыгивать. Да? Если нет воды, то она будет перепрыгивать. Что такое перепрыгивание? Это некий удар по другому элементу. И, конечно, мы не любим, когда у нас есть такие удары, у нас есть столкновения. И вот для плавного течения Ци нам нужны все элементы. Иногда, конечно, элементы могут доставляться за счет того, что приходят э, в десятилетнем периоде удачи. Ну, это уже тема для обучающих программ. Сейчас мы с вами просто рассматриваем элементы, которых нет в карте вообще от рождения, и как же это будет влиять на жизнь человека. Каждый элемент из пяти элементов в природе соответствует какая-то определенная форма. Вы видите эту форму в таблице. Естественно, соответствует цвет уже, как вы поняли, вкус, эмоции определенные. То есть, когда мы с вами говорим о том, что нам нужно дополнить, например, какой-то элемент, привнести, то нам нужно определить уже вот, хотя бы по этой таблице, что именно мы будем привносить. Итак, каждому элементу соответствует определенный вкус продуктов поддерживающий работу какого-то внутреннего органа потому что у нас еще каждый элемент отвечает за какие-то определенные органы например элемент дерева в природе имеет форму прямоугольника потому что ну, как бы так графически изображено само дерево да, растение. растения а, учитывая корни и а, крону а, будет напоминать вот ну, прямоугольник элемент огня в природе ассоциируется с пламенем костра а, Огонь всегда такой будет быстрый, да, стремится вверх, в стороны. Поэтому вот у него такая форма треугольника. Элемент земли часто э, обозначается в центре среди вот элементов усин. Это такой центр, это то, что балансирует всю систему. Э, земля очень устойчива, основательная в китайской метафизике, имеет форму квадрата. Круг это форма элемента металла, в нем содержится концентра... такая сконцентрированная энергия, очень твердая, очень мощная. В элементе... А элемент воды напоминает в природе волны, поэтому принято считать форму воды вот именно волнистыми линиями. Как и что надо добавить в свою жизнь из этой таблицы, мы, собственно говоря, и будем рассматривать в этих в этой серии маленьких видео. Итак, наш цикл видео мы начнем с элемента дерева. Он ассоциируется у нас с сезоном весна. Это первый импульс, пробуждающийся после зимы природы. Энергия этого элемента быстрая, активная, показывает э, всю свою красоту и свою мощь. Иероглиф, в котором обозначен элемент дерева, вот такой, как вы видите на картинке. Когда этот элемент есть в карте, то это указывает. Ну, такой иероглифы вы не найдете, потому что это собирательный образ дерева. У нас есть небесный небесные и земные ветви. Но для новичков вы просто можете ориентироваться на зеленый цвет иероглифа. Итак, когда у нас есть этот элемент в карте, то указывает на такого самодостаточного человека который стремится к свободе независимости такие люди как правило очень творческие если элемент дерева в карте нет элемента дерева то человек может становиться ну, может быть каким-то малообщительным нерешительным ему сложно ставить цели но природа мудра щедра она всегда дает человеку множество возможностей воспол... восполнить те отсутствующие элементы, которые те пробелы в карте, которые у него возможно есть. Проще всего нам, особенно женщинам, добавить недостающий элемент в карте через цвет, форму или материал. Если у человека нет элемента дерева, то хорошо добавить в свой гардероб, естественно, одежду любых оттенков зеленого цвета, благо, благо это сейчас модный цвет. Да, мне кажется, он всегда актуальный. Как только вы добавляете, вы начинаете впускать в свою жизнь энерги энергию дерева. Различные, если вы не любите этот цвет, это могут быть какие-то маленькие аксессуары, это могут быть шарфики, шапочки, рубашки, должны быть не только определенного цвета, но очень важна еще ткань, материал, из которой сделаны, сделаны эти предметы, одежда, например, там одежда или аксессуары. И здесь желательно натуральные, конечно, материалы. Если одежда это хлопок, шерсть, шелк, не обязательно выбирать одежду чисто зеленого цвета, но он просто должен вот, как бы преобладать в, в гамме в тех цветов той одежды, которую вы носите. Аксессуары можно добавлять. Тоже желательно, чтобы они были изготовлены из дерева. Можно подобрать очень красивые, стильные аксессуары. Тем более, что многие плоды деревьев вообще не являются целебными. Очень полезно использовать, там, например, даже расческу из дерева. И считается, что это хороший такой массаж натуральным. Вот, вот такими натуральными материалами. И Это укрепляет волосы. А вот летом, например, будет замечательно, если вы будете носить какую-нибудь соломенную шляпу ну, из натуральной, естественно, соломки, красивую, элегантную. Обратите внимание на сумочку. Вот, например, на слайде вы видите две сумочки, да, они зеленого цвета. Но одна из этих сумочек, она еще и правильной, трапецимидной формы. По фэншуй такая форма притягивает деньги. Причем... Трапеция, то есть она должна быть сверху уже, да, а к основанию сумочки должно быть более шире. То есть, то есть вот две сумки, вроде бы одной какая-то трапеция просматривается у другой, но правильная та сумка, которую мы видим справа. Конечно же, все, что ближе к телу, дает более... Какой-то больше энергии, больше комфорта, значит, больше действительно влияет на нас, на наше самочувствие. Поэтому и постельное белье, и нижнее белье, хороший, из хорошего материала, правильных оттенков, будет, конечно, приносить вам здоровье. Пища в китайской метафизике, в традиционной, вообще в традиционной китайской медицине тоже делится на пять элементов. К элементу дерева относятся продукты не только зеленого цвета, но, главное, по вкусу с какой-то кислинкой должны быть. Очень полезно черная смородина, кив, киви, вот яблоки как раз кислый крыжовник. Ну хотя он не всегда бывает кислый, но наверняка, в общем, там тоже есть, конечно, в шкурке кислинка. Да? А, и зелени шпинат, щавель. Также элемент дерева. Отвечает в традиционной китайской метафизике за зрение, то есть полезна будет черника. Кисломолочные продукты также дополняют элемент дерева в организме. Каши из крупы, пшеницы, важная такая составляющая питания. Кому необходимо восполнить энергию дерева, вот можете придерживаться этой диеты из мяса хорошо курятина, но понятно, что сейчас уже медицина это все-таки китайская традиционная медицина а есть еще современные исследования и поэтому я считаю что мои рекомендации они носят только ознакомительный ознакомительный характер конечно вы должны проконсультироваться с врачом вы должны знать нет если это просто молодой здоровый человек то здесь конечно нужно просто обратить внимание на эти продукты делать упор если вы хотите добавить но если вы хотите прям поправить свое здоровье то, наверное, здесь, конечно, без консультации врача, возможно, диетолога, возможно, может быть каких-то дополнительных э, анализов на, там, я не знаю, на переносимость продуктов, конечно, обойтись нельзя. Я считаю, что все, что касается здоровья, мы должны с вами подходить очень и очень основательно. Безусловно, лучше всего добавлять соответствующий элемент через какую-то определенную активность. Ну, например, себе найти хобби, который будет привносить вам нужные, нужные, нужную энергию и будет гармонизировать вашу жизнь. Такое хобби может быть чтение книг. Не только дает мощное саморазвитие, но и расширяет кругозор. Такое хобби, конкретно вот, которое добавляет элемент дерева. Энергия этого элемента связана с творчеством, поэтому увлечение ландшафтным дизайном или дизайном одежды очень подходит для создания и регулирования вот этого внутреннего правильного баланса энергии. Искусство и живопись – конечно неразлучно связаны с элементом дерева например существует целая школа живописи усин которая развивает не только воображение но и творческие способности через умение выразить элемент всех энергии всех пяти элементов в рисунке общение с детьми или увлечение вот, вот этими всеми каллиграфическими практиками тоже помогает восполнить отсутствие элемента дерева я ну вот, вот здесь, я как человек огня и для меня дерево очень полезно дерево для меня полезное божество я конечно очень стараюсь поддерживать и все что относится к дереву Ну для меня лично это очень и очень благоприятно я стараюсь вот, всесторонне развивать энергию дерева. И если вы обратили внимание, то в правом углу у нас такой смешной китаец нарисован с кошечкой. Кошка это э, символ ну, такой перенос, можно так сказать, тигра <laughs> уменьшенный тигр. Тигр мы знаем, что это элемент э, тоже дерево в китайской метафизике. И э, если уж полезно или в нужно привносить дерево, то завести кошку вот это тоже такая хорошая история ну и вот например для меня и для мужа кошка является полезным божеством тигр в первую очередь является полезным божеством и кошка просто это наша такая домашняя любимица здоровье а здоровье как мы понимаем суть всех вещей нам надо стараться беречь его, укреплять его. Укреплять можно через спорт, через физические упражнения. Элемент дерева отвечает за осанку, за сухожилие, за позвоночник, за суставы. Поэтому очень важно при недостающем элементе, ну, во-первых, следить за осанкой, чтобы не было сколиоза все упражнения должны быть направлены очень конечно хорошо заниматься растяжкой растяжкой как рекомендует, например мой тренер хорошо заниматься не только перед тренировкой или там после хорошо бы заниматься например выделять целый день когда вы занимаетесь только упражнениями на гибкость тела на растяжку на укрепление суставов Спортивная ходьба, пилатес, гимнастика, все очень приветствуется. Естественно, все, что относится со здоровьем к здоровью, обязательно требует консультации врача в обязательном порядке. Эмоции, черты характера, привычки достаточно сильно влияют на состояние человека и его жизни. Элементу де дерева присущи такие черты характера, как доброта и щедрость. Если вы привносите в свою жизнь эти черты, то жизнь, конечно, начнет меняться в хорошую сторону обязательно. В хорошую сторону с той точки зрения, что придет гармония, придет Поним, лучшее понимание мира, себя в этом мире, людей вокруг вас. Больше будет удачи, больше будет везения буквально в различных сферах. А, старайтесь проявлять дружелюбие, любознательность, развивайте творческие способности, а, будьте более решительными, умейте отстаивать свою точку зрения ставьте цель старайтесь ее достигнуть идите к этой цели не сворачивайтесь путем если при отсутствии дерева вы начнете привлекать в свою жизнь самые вот простые рекомендации которые дает вам подсказывает сама природа через китайскую метафизику то непременно, непременно увидите что жизнь станет Гармоничный, интересный, успешный буквально во всех областях. Будьте здоровы! С вами Пугачева Наталья. И продолжение нашего цикла о недостающих пяти элементах следует.